Аня устала и пошла в небольшую кафешку с целью передохнуть Блин, я не могу, подождите Молодой человек с широкими плечами Это был Макс с канала Брайана Почему моего оператора зовут Дима? Придура! Мальчик Гена Сергей начал опускать руку на плечо Ани Дальше Сережа предложил поехать к ней Аня согласилась! Привет, я Энни Мэджик И не обращайте внимания, ребят, на вот эту вот огромное... Короче, до меня наконец-то доехал автобус ваших подарков со встречи в Питере. И я, скорее всего, сниму супер-мега распаковку. Но, наверное, не на этот канал, а на свой канал Magic Family, где есть все мои питомцы. Там, кстати, вышло видео про день рождения одной из моих собачек с афишей. Потом сходите, пожалуйста, и посмотрите. Ссылочки я оставлю в описании. И там еще ссылочка на еще один ролик на еще одном канале моем. А сегодня, как старые добрые времена, я хочу с вами просто поржать, и повеселиться и почитать фанфики. Просто последнее время в моем инстаграме очень много комментариев об этом Кстати, а те комментарии, которые вы пишете вот там внизу Вот здесь вот волшебным образом случайно Подписался? Комментарий написал? Лайк поставил? Колокольчик нажал? Ну что, ребятки, уже почти середина ноября. Новый год снова нагрянет незаметно. У меня лично вечно так. Я покупаю подарки в самый последний момент. Но не в этом году. Но не в этот раз. Я не совершу эту ошибку снова. Итак, вопрос дня. Зачем ждать распродажу 11 числа, когда можно уже сейчас покупать по низким ценам на Пандао? Секундочку. Как же я его люблю! Я постоянно пользуюсь Пандао, вы могли это видеть у меня в роликах или в моем инстаграме И сейчас у них с 9 по 11 большая распродажа Юху! А еще скидки до 50% на телефоны Meizu, Xiaomi и другие модные марки. Xiaomi или все-таки Xiaomi? Кто-нибудь знает, как правильно? Так что не облажайтесь в этом году. Делайте покупки вовремя и дешевле. Ссылки, как всегда, оставлю внизу в описании. Итак, дело в том, что на моем канале очень разнообразные форматы и я люблю снимать самые разнообразные видео. Иногда мне хочется поговорить на какую-то серьезную тему, иногда рассказать свою историю и снять Какое-нибудь очередное разоблачение Или даже сходить за брошку У меня, конечно, есть и большая коллекция спиннеров И коллекция фламинго Я и про это могу снимать, но... И в чем проблема? Большинство почему-то просят все время одно и то же Может быть, стоит просто делать то, что нравится И твоим по-настоящему любящим и преданным зрителям тоже понравится Вы же типа на одной волне И правда, отличное решение Спасибо! Короче, я хочу, чтобы здесь собрались именно те люди, которые понимают мой юмор, мои шутки Веселятся и ржут вместе со мной во весь голос искренне и честно Или грустят и плачут А не просто случайная толпа прохожих, которые тупо смотрят какие-то ролики на ютубе Мы были и должны оставаться семьей и друзьями, которые понимают друг друга Тем более срок моего вот такого постоянного появления на ютубе все-таки подходит к концу Автор Алкоболь вот такое вот имя, и фанфик называется «Давай любить, а не страдать». Предупреждение. Фанфик с шиперством Анечки и другого известного блогера Макса Тарасенко. Вы, вы поняли, да? Брайан. Брайан, прости. Это была не я, это алкоголь. Сегодня теплый майский денек. Аня решила снова спрятать код для по следам Энни Мэджик и ходила по Москве, ища подходящее место. Прогуляв два часа, Аня устала и пошла в небольшую кафешку с целью передохнуть. Она заказала себе булочку <laughs> и кофе. Блин, я не могу, подождите. С вас 127 рублей. Отчеканил продавец на кассе, явно устав и желая, чтобы Аня поскорее ушла. Аня насчитала в своем кошельке нужную сумму и бросила на тарелку денег. Такая на... Я так не делаю, если что. Женщина жадно собрала деньги. Я такая... А такая... И брезгливо протянула Ане под нос с едой. Я же кофе с булочкой заказала. Аня сказала, спасибо. И улыбнувшись, взяла товар. Она присела за свободный столик и начала попивать кофе, думая о том, где бы можно было спрятать кот. Она выложила камеру на стол, чтобы не забыть ее на... Все логично Прошло 20 минут И Аня доедала булочку Я рада, что вы так думаете обо мне Что я ем булочку и пью кофе 20 минут целых Я обычно это делаю за 5 Мимо проходил молодой человек с широкими плечами В черных очках и капюшоне. Остановившись, он посмотрел на камеру и тихонько, так тихонько, но смело спросил, сколько фотик стоит. Блин, я не могу. Это камера, улыбнулась Яня. Она довольно дорогая. Человек посмотрел в сторону. И вдруг он резко схватил камеру и побежал к выходу. Аня оцепенела. После она сразу же бросив сумку, она ее бросила и побежала за ним. Но человек был уже далеко. Аня на ходу начинала плакать. Такая бежала и плакала. Камера действительно недешевая. И там главное это главное хранился видеоматериал. Но около клумбы к человеку подбежал молодой парень и ударил похитителя по лицу, подыш, подыш, такой, дуф, дышь, пум, пум, нет, он просто один раз ударил, такой, дуф, он тут же выхватил камеру и убежал к Ане. Подойдя ближе к спасителю, Аня начала его благодарить, давайте пойдем к Брайану на канал и напишем у него под роликом, чтобы он посмотрел это видео, и мы с ним вместе снимем этот фанфик. Кажется, это твое, протянул камеру парень, береги ее. Это был Макс с канала Брайана. Макс с канала Брайана. Другой какой-то Макс. Другой. Там есть какой-нибудь еще Макс? Фуф. Энни Мэджик и Мистика в заброшке. Автор Анна Жигуленкова. Ням-ням, я уже предвкушаю. Аня сидит дома и помирает со скуки. Хм, может мне почитать комменты? Ха! Хорошая идея, заодно и видео сниму Да, так я обычно и делаю Аня садится за комп и включает свое последнее видео Так, что тут у нас? Я первая, Аня ты лучшая, го взаимку Долго листая подобные комментарии, Аня наткнулась на один очень привлекательный Аня, сходи в заброшку с призраками Я думаю, настоящие мэджики поймут, что мы просто ржем и никого не хотим тут обидеть «Сходи в заброшку с призраками» звучит так, как будто я беру такая призрака за ручку и такая «Пойдемте в заброшку, ребята!» Ладно. Ого! А это хорошая идея! Надо бы поискать где-нибудь рядом заброшку с призраками, если она, конечно, есть! Аня залезла в интернет с таким вопросом. Прошел один час. «Вот, нашла! Уф, как же я долго искала! И как раз недалеко!» Аня дождалась вечера и поехала в заброшку. «Ого, какая она древняя и страшная! Ух, но ради своих мэджиков я готова на все!» Аня входит в призрачно-страшную заброшку На самом деле, ребят, когда я по ночам ладила в заброшках Это было очень страшно без всяких призраков Жаль, только эту рубрику перестали смотреть Я бы еще куда-нибудь сходила Какая же тут скрипучая дверь, прямо как в фильмах ужасов И пыль разлетается повсюду Паутина! Ну, это не удивительно? Заброшка же! <свес> Вдруг раздался странный звук, похожий на крик или смех Как крик может быть похож на смех? <свес> э, ладно <свес> Что это? Откуда исходил этот звук? Ужас! Опять раздался этот звук, но только в нем можно было отчетливо расслышать слово Аня <свес> Так, теперь соединяем, ребят Крик, похожий на смех, кричащий... Аня. Мне кажется, что можно снять страшилку прямо вот на этот фанфик. Как вам эта идея? Голосуйте. А, может пойдем отсюда? Голос оператора. Так, секундочку. Откуда оператор? Пейринг и персонажи. Блогер Шенни Мэджик и оператор Дима. Почему моего оператора зовут Дима? Что? Ладно. Только они хотели выйти, как вдруг прямо перед ними с грохотом закрылась дверь Вам не выйти отсюда! Ой, нет, не так Скорее проскрипела, нежели сказала это нечто Вам не выйти отсюда! Аня и оператор побежали искать место, где бы можно было скрыться Я вас ищу! «Ха-ха-ха!» «Что же делать? Что же делать? Что же делать?» Думала Аня. «Вот, хорошее место! Надеюсь, там нас это нечто...» Я уронила звук, а потом прочитала практически весь фанфик, а звук не записался. Это же импровизация! Мне же сейчас все заново надо повторить! Это так несправедливо! «Вот, хорошее место! Надеюсь, там нас это нечто не найдет!» «Пошли скорее!» Прошептала девушка оператор «Где же вы?» «Я вас ищу!» Страшным до голосом сказала существо. «Звони!» – сказал оператор. «Кому? Без разницы! Главное, звони! Сейчас!» Это просто очень мило и смешно. Как же я давно не снимала таких вот видео. Я прям ностальгирую сейчас. Быстро пытается вырубить телефон. Наверное, имелось в виду врубить телефон. Но тщетно. Он разрядился. Как всегда, у меня... И бывает в таких случаях. О, нет, нет, нет! Аня, что ты там роешься? Побыстрее, никак нельзя! Какой... Т -т -т Телефон? Что? Он разрядился! Аня, мне сейчас не до шуток! Ночь. Заброшенное страшное ужасное здание. За нами гоняется невнятное нечто, говорящее русским языком, ужасным страшным голосом. Предположим, что это призрак. Оператор Дима. Считает, что я над ним пошутила Серьезно, я такая шутница Типа пранк А я пошутила Но он правда разрядился, честно И что же ты предлагаешь нам делать? Че он такой грубый-то, а? Не успела Аня сказать и слово, как вдруг оно проскрежетало Ха-ха-ха-ха-ха Я вас почти нашел Блин, мне кажется, этот голос похож на батю Прятаться бесполезно Ребята судорожно перебирали варианты действий, но им в головы, как на зло ничего не приходило. Самое интересное, это как в фильмах ужасов бывает. Он такой, типа, звони, она такая, у меня телефон сел. И почему ей не приходит в голову сказать ему, звони сам, где его телефон, почему оператора Димы нет своего телефона? А, ну да. А у тебя, что ли, телефона нет, придурок? В гневе выпалила Аня. Че я-то такая дерзкая? Хорошо, хоть она, точнее, я догадалась задать ему этот вопрос. Но придурком я бы вряд ли его назвала даже в гневе. Даже оператора Диму. Есть. Так что ты не звонишь-то? Оператор звонит. Алло, срочно приходите. В скобочках называет адрес. Хорошо? Хорошо? Кто-то бубнит телефон Ух, все, ждем Прошло некоторое время Псс, Дима, кто-то идет, ура Аня, моя тезка, ждем третью Видите вот этих ребят там, они нас подслушивают Фанфик «Новый мир», автор «Единорог» Главные герои, маленькая Аня, то есть я еще такая Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля. Не моя собака Миша, а я так понимаю Мишка, вот такой вот Мишко. Мальчик Гена. Откуда вы берете эти имена? Веселая девчонка по имени Аня бегала со своей игрушкой Мишкой. И у него не было имени. Так как он был особенный. Когда Аня пошла в садик, она взяла его с собой. Там был не очень хороший мальчик по имени Гена. Глупая и несмышленая Анечка вечно дразнила Гену. Черт-то! А за это он мог нехило толкнуть ее в ответ. В один день родители Анны уехали по делам и оставили Анну со старой няней. Что? У меня не было няни. Ну ладно. Анюта очень била ее. Наверное, имелось в виду любила, так как она часто рассказывала ей очень классные сказки. Фух, точно, любила она ее. Но самая любимая была про затерянный мир. По легенде, маленькая девочка должна помочь этой стране от заклинания старухи. Она должна преодолеть препятствия. Аня очень любила играть и представлять себя в роли этой девочки. Няня Кира, Господи, помогала ей в этих делах. Она делала вид, что злая старуха Но Кира была необычная женщина В ней было что-то загадочное Няня узнала волшебные слова, которые говорила девочка из сказки И сказала "Аня", И отдала свой кулон Со странными словами Аня, этот кулон тебе Скажи волшебные слова И отправишься куда хотела Когда Аня пошла в садик, она взяла мишку И играла только с ним Пришел Гена Вскочив, Аня побежала его дразнить. То есть она такая увидела Гену, и сама такая вскочила и побежала его дразнить. И так развозилась, что оторвала лапу Мишки. На следующий день Аня забрала Мишку и прошептала волшебные словечки. Но она упала. На этом фанфик заканчивается, к сожалению. На самом деле вы, ребят, не обижайтесь и не расстраивайтесь Это очень круто, что вы творческие, что вы хотите рисовать, писать, создавать вот эти фан-аккаунты, делать обработки, арты всякие Потому что, блин, ну это куда круче, чем сидеть и тупить, и смотреть видосики, и больше ничего не делать или, Ну, короче, вы поняли, круто быть творческими и Даже если у вас не все получается идеально с самого начала Давайте как-то охладим пыл, обстановку Вот такой вот очень коротенький Называется он «Надежда гаснет последней». Главные герои Аня и Сергей. Снова тяжелый день. Да, у меня каждый день тяжелый. И это не шутки. Аня сидела и монтировала видео. Так я делаю каждый день, именно так. Вдруг высветилось сообщение. Аня, привет! Ты что, блогер? Анюта зашла на аккаунт и увидела своего одноклассника. Привет, ответила Аня. «Ну да!» – сказала Нюта. «Может, встретимся?» – предложил Сергей. «Давай!» – ответила Аня. Аня начала быстро собираться и решила взять с собой Эйвена. Для тех, кто не знает, какой Эйвен, это моя собака старшая. Они пришли в парк. Они рассказывали всем, что происходило в их жизни. Что? Всем? Мы с Сергеем встретились и стали всем, кто в парке рассказывать, что в нашей жизни происходило? Или что? <скох> Я хотела пыл и жару убрать, но тут начинается опять жаркое. Сергей начал опускать руку на плечо Ани, и ей стало немного неудобно. Дальше Сережа предложил поехать к ней. Аня согласилась после первой встречи, положил мне руку на плечо и говорит, поехали к тебе. А я такая, да, давай, так классно. Ну, причина, типа, ведь там у нее собачки Они приехали, и Сережа, как только увидел зверюшек, сразу побежал к ним, как маленький ребенок Анюта засмеялась Конец! Все, я больше не могу Это было очень весело, я безумно соскучилась по таким вот блогерским лайвовым видео Может, правда, стоит снимать их чаще Короче, существует бесчисленное множество фанфик фанфиков про меня, моих персонажей, моих питомцев, собачек и кошечку. И можно их еще почитать и даже экранизировать. А пока голосуйте вопросики, ставьте лайки, пишите вот там вот внизу комментарии, и переходите по ссылочкам вот тоже там внизу на новые видео на других моих каналах. И увидимся скоро в новых роликах. Ту -ту. И а, подписывайтесь на канал. Все, пока.